братья и сестры, Добрый день. очень благодарны посторонним, что пригласили, дали возможность приютили все всех нас с Украины, да? мы знаем, что в любом уголке этого земного шара есть наша семья, знаем, семья, через дед является Иисусом Христом, родимый наш Иисус Христос. Словом благовествования, кровью своей, есть, мы от одной крови, вести, не от одной воды святого, от одного, да, от одного ся, духа от дух сна, поэтому стоим перед вами, то для, вас, для того, чтобы немного рассказать не, что о себе, не о себе, а о нем. Потому что мы никто, рабы ничего не значащие, и будем всегда делать то, для чего он нас родил и Мы из Украины, из города Днепр. Меня зовут Владимир, мою жену Наталья. Мы служителя уже больше 14 лет, жена больше 20 лет. Жена Немного милища. хотим, мы знаем и понимаем, что пищу и леди дает для вас ваш пастор, который получает от Господа за... на восстановление церкви. Хотели мы хотели бы просто засвидетельствовать только Божьим о его милости да. в нашей Я жизни. Любовь, на в нашей Я жизни. родился в Непрем. 51 Рудикство. год назад. Приди, приди, приди, приди, на Ах, моего отца убили, когда мне было 11 лет. Мой старший брат, Сиди, сидел под и моя брат, от и я всю свою сознательную жизнь до знакомства Серьез с Господом жил в криминальном мире. Буду говорить то, что было 17 лет я отсидел за бандитизм в камерах одиночках во время пуча в 1991 году нас хотели утопить в Белоруссии нас кормили раз в трое суток Знаете, я почему об этом рассказываю? Не для того, чтобы рассказывать о криминальной жизни Советского Союза Просто когда я лежал тогда в ящике Связанный по рукам и ногам мне было всего лишь 19 Уди. лет на этих самых 20 где-то. И тогда я понял, что. Знаете, многие люди рассказывают, что жизнь а пролетела перед глазами. Что? А у меня а вот тогда был ничего мужчины? было пролетать а перед а глазами, потому что... что вся моя жизнь она состояла из мамы, которая что? меня что? любила, что? любит. Вот я верю. Я очень ее люблю. Как и из Криминальных авторитетов, и которые криминал, я криминал, видел Потому что больше никого в своей жизни, что что в граждан, своей жизни практически не Вот в таком мире я тогда жил. И, в таком тогда и, в таком и когда у нас в 11 часов на следующий день выпустили, из при... этих ящиков, ящиков, для меня были на то время самыми авторитетными людьми, верующие, <звы> Потому что при <свы> Советском ]ồi? Союзе, когда я еще сидел тогда, -то Беларуси в Беларуси, сидели верующие и диссиденты. И вот когда издевались над всеми и ну, администрации этой крытой колонии, единственные люди, которые не проклинали, как мы облагословляли, это были верующие вирус. люди. И вот после Пуча, после развала Советского Союза, их отпустили. И ровно через месяц эти люди не пропали с поля зрения. Они вернулись к нам, в тюрьму. когда были открыты кормушки, я увидел знакомые лица. И знаете, что они нам принесли? Они нам принесли маленькие Библии. И они сказали, извините, мы бы пришли раньше, но весь этот месяц мы искали деньги. И искали, где бы мы могли напечатать для вас эти Библии. Я плакал, стоял возле этой кормушки, Потому что... Для меня в жизни авторитетом были другие люди. Авторики, бяха, други, Порыв в законе, плотные, смотрящие. Крати... Я думал, что вот это настоящий мир. Я, смысле, Но когда я увидел других смиренных Другой, людей, други я понял, что есть другая жизнь. Высправь, чьима, друг Но после того, прошло очень много Но времени, пока пара, я времени. жил, набивал себе шишки. Другой, ошибался, грешки, грешил, греша, занимался каким-то делами. Ну вот пришел 2009 год Знаете, я понял, что моя жизнь равна была, И я перестал за нее сражаться вот, вот говорю вам, как перед Богом Перестал Мне на то время было все равно Что случится со мной Потому что моя жизнь стала мне ненавистна И я перестал ей дорожить и, спрят, да я вот ценю. и вот знаете, когда я дрался со своим лучшим другом, который и служил в Афганистане в помогал мне, и я Афганистан? вот э, ко мне подошла женщина, положила и на плечо и сказала, пошли в церковь. И вот в 2009 в... году. Я пошел в протестантскую церковь, в дверь в небо. Я не искал Бога. Я не буду говорить вам, что я вот такой помазанник, который искал, велел встретиться с живым Богом. У нас много православных церквей, и в миру, я приходил туда, покрестился, каких-то грабежей приносил батюшкам какие-то деньги и считал себя верующим православным. Я себя где-то успокаивал, я что я мог что-то сделать для Бога, но моя жизнь скатилась в тупле. пропасть, с каждым годом становилась хуже. Живот и, живот и вот когда я пришел в церковь, на то время, из-за того, что я сидел по камерам часто, бачи, очень часто 6, 5, очень много, больше 17 6, 5, 5, лет, у меня был туберкулез легких, туберкулез кости. Туперкулез. Гепатит С. Моя правая нога, из-за моя... того, что она была прострелена при побеге, все сосуды были вырваны, и, и вот нога пря... была в 4 и раза и больше, я покупал штаны пыль пыль ну, больше на 4 раза. И, и врачи и мне пыль сказали, пыль если ты не перестанешь вести фонтоводи, такой фонтоводи, образ жизни, мы ногу тебе как минимум отрежем. Все остальное там уже будет в твоих руках. И вот я приехал, опоздал на это служение, а было пасхальное служение у нас в Декашине. Я встретил свою будущую жену Я увидел ее глаза года, И понял, что я влюбился знаете. Но любовь бандита И любовь верующей девушки Это несовместимые Больше, вещи любовь, Но бандит, я вот как-то посмотрел Мы с ней за 9 вечера Разговаривали, она рассказывала Что у меня большой потенциал Я не понимал, о чем она говорит че? Но на этом служении В конце служения ко мне подошли пастры, наш наш юбископ, пастор Наш юбископ, пастор Юрий Подошло два служителя, и они помолились за меня. И я произнес молитву покаяния. И, и, галлахас, молитву покаяния. и знаете, когда утром я проснулся, вот все язвы на моей правой ноге, на они были затянули. И моя правая нога, она просто спустила. Я осталась оттолезия. с ним маме, мама, ты знаешь, Но что меня есть другой Бог, который дружбог. вот пришел в мою жизнь. Я помылся, побрился а с, сестри, и поехал и пак в церковь. После того, меня брат повез, когда начала болеть моя, моя... спина, брат повез меня к мануальчикам. Мануальчики взяли, было... поломали мне позвоночник, Доброго... потому что был туберкулез кости 3-4 позвонка. И, Добрый... и они выломали мне кости так, что кости так, а что разобились и врезались тюни? во все нервы позвоночника, и, и меня парализовало. Кости... И вот 10 месяцев, 10 месяцев в адских муках и болезнях я лежал парализованный и болезни, на одной кровати. На знаете, все мои старые друзья, мои старые приятели, все, кому я помогал, все ради кого на, жил, на помагал, в одном мгновение пропали. Ты появилась в моей жизни моя будущая жена, христианка, будущая жена, которая постоянно христианка, приезжала которая с больниц, от нее пахло ноги, потуло, не борося. совсем хорошо, потому что пахло лекарствами и, и людьми, было, которые да? страдают ну, в больницах. И, и она да? мне с вот, вот такими глазами горящими рассказывала, как хорошо ты служить ты Богу в, больниц, лекарств, в больницах. А я смотрю прыгать, на нее, я не, не понимала, о чем вы. она говорит. Не успелось, борьи, я понял потом уже, когда и я, я родился брат, свыше. Знаете, все эти 10 месяцев, когда я лежал, Бог... Это нужно было для меня, <турган> потому что вот тот э, камень, который был <турган> в моих мозгах и в моем сердце, мозг, его нужно было просто разбить. Все мои шутер. привычки, все и мои повары, весь мой сленг, весь мой образ жизни и говорил совсем о другом. Говорил о и том, и том, что я не принадлежу к этому миру, но казнь, Бог хотелось и вот сделал все. Я лежал с Библией. А я библия, смотрел СНЛ, ко мне библия, приходили библия. братья и сестры. И, например, братья, Бог и постепенно вычищал меня. меня все меняло во мне, сознание, сознание, сознание мой, язык мой, мой голос, язык, мой голос, мое вообще мировоззрение. мировоззрение. Знаете, я увидел свет. И, и свет был не в конце фунелях, та свет в был вокруг меня. То есть била, и свет но... пришел в меня. Я раз, понял самое главное в Не важно, что ты делаешь. Не важно, кто ты. Хочу вам подчеркнуть это. Не что ты делаешь. Об этом говорил апостол Павел. Что бы я ни делал, продавал а дома, дома, служил да, всем, говорил на всех служил. языках, да, говорю, на пророчествовал. Но если я в себе не но... буду иметь Бога, не, не, не буду иметь любовь, любов. любов. Это все бесполезно. И все, что мы будем делать, будет, не имея Бога и любви, и света внутри, без это без все будет Бог бесполезно. Тла, Знаете, Бог меня поднял. И Бог меня Через 10 месяцев я встал Вслед на костыле. 10 я начал ходить, он мне дал работу. Запрошен я ходил Бог по городу, расклеивал и объявления. И в У меня был железный корсет, два костыля. И мол, и я мол, ходил ночью мол, в охрану сторожем в кинотеатре. И, и днем, днем я приходил и кино, вот на столбах объявления. И все что Я ему говорил, я казал, ну ты же мой пап, сколько же я буду мучиться, дай мне какой-то да. ми... теплый офис. Чтобы я не мучился вот вот сейчас, потому что каждый шаг был с болью. А мне достаточно для тебя благодати, моя. Я не понимал этого. Знаете, он мне дал специально такую работу, которая разрабатывала весь мой позвоночник, все мои кости, все, что во мне происходило плохое. Он повернул назад, и я начал ходить. Я начал ходить 15, 20, 30 километров в день. Плюс к этому зарабатывая деньги. И самое главное, он мне говорит, я хочу послать тебя в тюрьму. Можете себе представить? У меня холодный пот. Какие тюрьмы, Господь? Ты только меня вытащил ли, оттуда. Дам, я даже не постар... то, что я запах ненавижу этого помещения. Пять лет, когда мне было, первые мои игрушки, которые подарил мой брат, это была выкидуха, ну, расческа выкидная и четкие. Это было моими игрушками. Я ненавидел тюрьмы, я ненавидел все, что связано с ними. Я родился на улице, где находится следственных изоляции. Вы понимаете, это как в анекдоте. Сначала ложил напротив дома, а потом напротив И так всю свою жизнь. И мне снится сон. Я иду по колонии, в которой сидел десять лет и проповедую и Евангелие. И я проснулся, говорю, не от Бога этот сон. Сатана я решил, так, Проходит пришел. Проходит два дня, мне слиться второй стол. Словом, я в стою о, в этой колонии, в, стою. Стою Сто... в и Бог проповедую и Евангелие. И пропугает, и пропугает, я просыпаюсь в холодном подвигу, ты не можешь меня заставить. Ты ведь есть любовь. Он мне говорит, я хочу, тебя приму там. Твое свидетельство ты будет моей славой. И Знаете, я и тогда не согласился. Туда, я начал сик. спорить Я говорю, Нет. не от Бога это все. Сказал, Мне же харизматы, как говорили, Харизмат, научили говорить. Понимаете? Это как, это я знал в принципе все, знаю, о чем говорить так, где и когда. И мне снится третий солнце. Я никогда такого сна в жизни не видел. Он был очень цветной, очень реалистичен. Мы стояли на небесах. И был большой парад. Большой прекрасный. За нашими спинами стояли большие ангелы. И меня толкают спины, говорят мои братья. Иди, тебя дают Господь. И это зачем? Я сказал, он кукол. говорит, за то, что ты служил в тюрьмах. За два часа служил его. в затворе. И Господь хочет тебя вознаградить. Бог. Знаете, я проснулся. Соборился. И сказал, отец, я сказал, сдавил. Отец и вот уже больше десяти лет я служу день. пастором в колонии. Я служу капелланом для администрации. Бог, Бог мне доверил мне около 100 человек пасторов. Бог доверил мне адаптационные центры. Ты Я вижу, забираю братьев в колонии, забираю в эти дома, квартиры. И, и вам, этой, думаете, и бог доверил мне большой бизнес. Би, бог, У меня работает вместе со мной около 350 братьев, Дизайнер, которые вы только вышли с наркотиков, братьям. с алкоголя, и с луда, с лагерей, с тюрьмы. Знаете, одной большой семьей, мы служим друг другу, Слушаем, мы прославляем Господа. Мы настолько счастливы, Топ, что когда сатана говорил, ты, ты не достоин раз, жить. Ты самое низшее слое населения, от тебя вытирают ноги. Нам не давали документы, нас, нас презирал весь выйти. мир. Да, мы были достойны. Мы были достойны бездойны. презрения. Достойны Но Бог сказал... Зато я люблю вас Если этот мир отвергает вас Потому что вы грешники Но он сказал Нет интеллигентного грешника Все согрешили и лишены славы Божьей Ты не отличаешься ничем От профессора, который обманывает Или от министра, который ворует Вы все для меня одинаковы я люблю вас И я понял Что если я Не буду любить все, что сделал ради меня, <связывается> он не достоин чтобы меня моей жизни. Я понял, что есть его воля. Я разбирал, Служить я и проставлять воля. его там, Ты где служил, он был. Славян, я поднял и руки, я просто исполз. сдался и а сказал, да, да будет твоя воля. Ничего я хочу, от а чего ты хочешь. И вот уже много лет служение, которое дал нам Господь, оно растет. Мы прославляем Господа, нас уважаем. Пять лет нас не признавали вообще, не возникало. Пять лет, зная мою прошлую жизнь, мне говорили, ты опять что-то придумал новое, как то актером, ты что-то замутил, какое то не то, yeah. ты хочешь использовать людей, Приказ. ты хочешь Приказ. использовать Приказ. время, 5 лет смиренно, Приказ. терпя оскорбление, потому что на то время я уже не мог ответить, я не мог ответить. Не я не мог ответить, я не мог не сказать, я сейчас... Сделал с что-то непоправимое, ложь, что но я опускал голову Островскую и смиренно сверху. я шел вперед, потому что отец держал меня за руку. Знаете, я не скажу, что я добился очень многого хрестей, сказать, много. вот нет, в кресте по отношению к себе. Нет, я стараюсь. Я знаю, что сложно сохранять любовь, да, сложно хранить святость. В этом мире, особенно который наполнен в святку, материальными благами, вот всем, чем есть, все, что цветное, все, что близкая, все, блестит, что предлагает сатана, любит куда? этот мир. Не то, чтобы тяжело устоять, но ты и все равно, соприкасаясь с этими вещами, и все равно понимаешь, и что тебе еще далеко идти до совершенства. Много ты понимаешь, что прямо, много тебе далеко если не будет того, кто поддерживает тебя и помогает тебе, ты просто, просто такая. Знаете, я настолько в своей жизни натерпелся всего, что войну вот в моей стране я принял. Приехал не Вы то, что мы так разумеющиеся, но я, не, она не сломала меня. Но я переживал за своих родных и близких, за братьев, за свой народ. Потому что это мы на небесах все христиане. А здесь мы есть люди, принадлежащие к разному этносу разным землям. Этносы, И здесь начинается земли. наше Царство Небесное наш, на этой, этой земле, земле, благодаря которому мы попадем мы туда. Потому, туда. Что да. падает, Потому что без здесь Зажим мы не тупо. сможем быть там. Тупо мы тупо. Быть здесь тупо. подтверждаем свое единство с Господом. Свой мы тупо. здесь показываем Богу людям, кто мы есть на самом деле. Тупо. Мы здесь тупо. либо, тупо. либо тупо. любим, либо тупо. ненавидим. Нас быть, здесь либо и любят, и любят, либо ненавидят. Я иногда и не понимаю, за что. Но я понимаю, когда как духовный человек, Но разберем то, как духовный что человек, есть тот, кто гонит. Дитя порока, дитя греха, Измаил которые всегда преследует свободного. И знаете, наша страна, я ни в коем случае не уничтожаю другие страны. Но наша страна, я это вижу не просто физическими глазами в духе. Каждый день сотнями и тысячами людей принимают Евангелие. И вот это существо, которое уже осуждено примением сатана. Просто испугался. Он понял, что Украина опасна. За для него, За его, для его царства. Потому украшения. что в нашей стране началось пробуждение. В нашей стране в нашей тысячами, миллионами людей отдали свои жизни Христу. Знаете, сейчас эти стрелы Божие любви разлетелись по всему миру. И, и я верю, что в мир пришло пробуждение. Вяром, в в мир пришло великое пробуждение. Пробуждение. пробуждение. Знаете, тяжело, е, когда кто-то умирает, когда умира, очень тяжело переносить боли тежко. страдания своего <laughs> Потому Бога. что я знаю, что то, чье имя записано в книгу жизни. Есть, типа, я переживаю, молю много о тех людях, которые еще не приняли Христа. И молю об одном, чтобы, чтобы даже если надо принять кому-то сейчас снег, чтобы и... этот человек отдал свою жизнь Христу. Мол, я мол, прошу и... вас молиться. 30, вас, 30, да, да, да. Да. Долстые, Потому что в Христов, в живот, мы сильные, <связываем> мы выдержим Мы дрожим. все перенесем сечку, Но только вместе с вами зай, Потому что мы одна семья За что смей, но, Мы смей. один народ. Смей, народ Рожденный от Бога. Ой, Бога Вот такое мое маленькое семья Еще раз хочу повторить И что я делаю не твое, кое-то А кто он во мне Нет. и я в нем? А кой то жив в мен внутри. Вот это и откровение нас, моя жизнь. Это откровение, моей жизни. Любовь для меня самое главное. И любовь за то для меня и наиважнейшее. Все остальное. На стало становлю второстепенным. Иисус. Иисус? Больше никого. И получим. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Мир вам, дорогие, драгоценные, Господь мог усмотреть для меня, наверное, только такого крепкого И орешка. Господь, вы за меня? Когда Какой мы ваш? встретились, я сказала, Господи, за что? Только мне могло остаться такое вот такое испытание, наверное? За что? Самое такого испытания. Самое большое, я хочу поблагодарить Бога, что Он не прошел мимо меня. И что брат во Христе, который, увидев меня, он спешил на работу, он не прошел мимо, а остановился, остановился сказал мне о Христе. Знаете, я всегда хотела их, ну, хорошую жизнь, и я никогда не думала и не мечтала о том, что у меня будет. Начались 90-е годы. Это моя молодость. Из 20 до 30 лет мне пришлось попасть тоже в криминальные круги. И знаете, я об этом никогда не мечтала и не думала, что такое будет. И все что было хорошо первый год, второй, третий. А я потом было уже куришь, весьма очень-очень тяжело. И вот когда курирует. я была совершенно в тупике, ну я знала, что Господь, Он всегда давал надежду. И я понимала, что есть выход. Вот где-то есть выход. -то я, знаете, не, я, не, знать, я не знала, где найти этот выход. Я не знала, где найти не этот не выход. Но я реально понимала, что он есть. Вот. У нас были зависимости очень сильные и много лет. И я не хотела так. Я не хотела так, знаете, и когда вот этот вот верующий, он не прошел мимо, хотя он спешил на работу, у меня уже был тупик. И и он, он, он сказал, что есть Бог, ли, который все могу, изменит в моей жизни. Ли, Вау, поменил, я просто, ну, знаете, это для меня в тот момент, просто он, на аллейке, просто, просто где-то по дороге, он остановился, сошла да. сила помазания, и, и, и, знаете, мне тогда было плохо из-за зависимости, и мое состояние, он вот, оно просто прошло, и просто все естественно. Знаете, я тогда пошла в церковь, я погодилась да, надеждой, что да. есть Бог, я пришла к своей бабуле любимой и рассказывала, что есть Бог, который меня освободил. Вот. и все тогда началось, начался мой путь. И, знаете, я встретила мужа уже через семь лет, когда я в церкви была. Потом я вела реабилитационный центр для наркоалкозависимых. Я сама реабилитировалась год и там осталась. И вышло семь лет медленнее, ах, конечно. И 7 лет Я вела реабилитационный центр для наркотозависимых. И муж 3 года я уже вела, он пришел. И куда ты водишь три И попал. Он муж ну Господу и ко мне. Вот знаете, и конечно были домашние группы, начались домашние служения домашние по больницам, группе, вот, и у нас в Днепре много больниц, понятно. И мы служим очень во многих больницах. Я начала служить с 2005 -го года. Это 1. Первые мои больницы, понятно, это наркодиспансеры. И вот. и потом онкология, на с... потом гнойные хирургии, потом хирургия. туберкулезные отделения. Сколько лет я хожу в тубдиспансер и ходила, да, вот, в имея в -и -и -и -да, близкий и, контакт. Ни разу я и ничем не заразилась. Тактия, мы не ходили в отделение и, в и, инфицированных. Да, на... разные отделения. И, и у, у нас колотилась команда. И С 2005 -го года я служу, и дальше вот у нас сейчас и команда вот есть. Людей, вот. пожиманы, и гип... я знала, видя по больницам, сколько дает, людей знаете, попадают в реанимацию, и умирают, в что война идет уже давно. И Война идет давно, когда в двухтысячных столько людей позабирала, когда в больницах, когда в тюрьмах столько Может, молодежи что? сидит. Война да. идет давно. И война между светом и тьмой. И, и мы знаем, конечно, что Бог да, он, он побеждает. Конечно, кстати, да. И на сегодняшний да. день мы служим, и да, муж день. по тюрьмам, Моя я с по с больницам. Чипов. Также параллельно Затворе, мы в близкой школе, раз, школе. проводим некоторые уроки. Раз, а, у нас, конечно, домашние группы, потому что дальние контакт это одно, но когда близкие контакты, можешь опекать людей. И я хочу засвидетельствовать, что для меня война началась не 24 а 21 -го. С нами дружили очень 2-3 года, очень близко одна пара. Мы двойка приятыли, 2-3 года не есть, мы приятыли вечером. Семья одна. Мы им помогли очень подняться финансово от зависимости. И они украли у нас большую сумму денег. Это был такой удар, так было неприятно. Огромную сумму денег. И это была зарплата других людей, часть. Знаете, я тогда молилась, и Господь мне сказал, отнесись к этому как к декорации. И э, картина, спектакль. И представь, что у представь, тебя не только мир, радость и праведность, чище но ты и территориально за границей. Ходишь. Территориально, ты ходишь здесь, тут Лебеду, мир, а ты ходишь параллельно. Лебеду, Представь, там, что и миссия, внутри, там. и ты тоже находишься абсолютно в другом царстве. Че, ты, совсем ты уже в Царстве Божьем, че, но че, здесь, че, на земле. Царство, на все, Представь это, говорит Господь, что, судьба, что не сойти с ума от тех декораций, которые ты увидишь. Это не и, знаете, это все. У меня сейчас сердце, наверное, знаете, вот как есть просто сердце, Не а у меня сердце как карта Украины. А сказать, если карте, вот. он прям... И оно вот так вот бьется. Однажды, когда я, спи... я шла в спидовое отделение в для вичинфицированных, Вечи инфицированных. Бог мне показал, где его сердце. Оно под больницей и пьется. Потому что там очень много выносили просто уже людей. И сейчас Господь показал, что декорация, относись как декорация. декорации. Ты идешь ты в Царстве Божьем. И, и мы проводили с сестрами домашнюю группу, я эту тоже... домашнюю группу, у нас сестры, и мы в среду ехали, ну, уже с домашней группы, я говорю, дорогие, надо мной светцовые небеса, я чувствую просто свинцовые небеса. Давайте молиться. Я чувствую, что у нас дальше, что это мелочи, были ягодки, цветочки, ягодки будут впереди. Мне кажется, такие будут декорации. Спасибо, что Господь показал что мы уже здесь, на земле, в Царстве Божьем. И в четверг муж разбудил, и он сказал, вставай. я сразу разбудил, ему ответила, что война. И, я вот. и потом мне сестры пишут, говорят, вот это декорации начались. Пишут, декорации". Это все. Бог Заботился. предупредил, чтобы... Мы хранили этот мир, радость, и праведность в Духе Святом. И что мы уже метази, территориально, метази, а, в другом мир, просто государстве. государстве. И знаете, я получила слово, и хочу слово Во вторник. Я Но вообще нет. не могла понять, что это за слово. Не я в четверг поняла. В я шторм, даже еще в четверг стран. не поняла. Я поняла через неделю. Это Езекиилья, 36 глава. Иезекилия 36 глава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 И опустелым развалинам, и оставленным городам, которые сделались добычей по прочим окрестным народам. Мама, Знаете, я вообще тогда не могла понять, что будут опустелые города, развалины во вторник еще. Я этого не могла понять. Единственное, что человек, который израил в исполнении, чаще служит и така казва Господ Ихов, понеже не приятелят рече против вас, охохо, и древните сочени станаха нашите владения. Затова, като пророкуваш, речи така казва Господ Иова, понеже ви запустиха и повърнаха отворета, за да станете владения на другите народи, и станахте предмет на говоренето на устни и насли оцени на водете. Затова Израелевите плани, и слушайте Словото на Господа Иова. Така казва Господ Иова на планините и на хълмовете, и на потоците, и на, дол, на долините, и на запустените пустоти и на пусти. И дальше, да, из-за экономии времени можете прочитать эту главу, кому будет интересно. То есть есть опустелые города и развалины. И дальше Господь говорит, я поднял руку мою, седьмой стих, склятую, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой. А вы, горы... Мене, вы горы Израиля, вы распустите ветви ваши и будете приносить плоды вашему народу, моему Израилю, ибо он скоро, они ибо они скоро придут. А вы пони, и скарате и плоды си на людити Израиля, за что то скоро ште дойдет. Ибо вот я к вам обращусь, и вы будете возделываемы и засеиваемы. За что только это у вас, за вас, и что с свободным вам, и видишь ты будет это обработанием и засеванием. И поселю на вас множество людей, и что заселяю в вас много чудесий. Весь дом Израилев. Целия Израилев дом.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 И что в истории по гуляму доброту начало? И узнаете, что я Господь. И знаете, я слово получила, когда я еще не знала, что будет все это. И оно... получилась и случилась. Его... Я перечитывала, перечитывала. И оно такое было большое, и я больше ничего не могла читать, кроме не этой головы. И потом начало это все сбываться, знаете, все но я жду дальше продолжения, но потому что есть оно, потому что это не конец. За что тут не Украина не... она будет существовать. И, И дальше еще будет лучше, чем было у нас. И потому я говорила, я слышала, что многие проповедники у нас в Украине об этом говорят. Вот. А пока, знаете, есть время, мы служим. У, не служим, у меня всегда было понимание теории и практики, и Она, и они идут параллельно, мы учимся в библейских школах, учимся учим, библейских преподаем, школы, преподаем, слушаем проповеди, но ну, сразу проповеди. же мы применяем, и знаете, про... сразу же мы применяем, и мы можем применять, самое главное, это когда мы несем Евангелие. И Евангелие. Потому что самое важное это человек, правильно? Вот видите, церковь. Церковь это собрание людей. Где-то разрушили стены, а собрание это осталось. И есть дальше лучшее, что Бог для нас приготовил. И я скажу, у нас есть время, когда мы можем обновиться, обогатиться надеждой. И как я принимаю, хочу этим поделиться, что для меня это не конец, а начало новой жизни со Христом. Будьте благословлены. Вы.